саморазвития. О, сегодняшняя тема саморазвития. Если человек хочет спокойствия, но ему дают установки и задачи, которые подталкивают его к свободе, то у него может произойти тотальный крах в его жизни. Допустим, саморазвитие девочки, которая хочет э, спокойствия, оно связано с тем, что она хочет замуж. Она хочет замуж, хочет родить ребенка и посвятить всю свою жизнь своему мужу и своей семье. Это хорошая идея для саморазвития ребенка. Для одной хорошая, для другой нет. Но кто-то родился с тем, чтобы служить, кто-то для того, чтобы ему служили. Мы так устроены. И такая девочка, ее задача... Не быть свободной, она хочет быть всегда замужем, она хочет служить ребенку, она хочет быть полезной семье, она хочет жить для мамы, для папы, для мужа, для сына, для внуков. Это ее задача, она у нее кармическая, заложенная, она, если это получит, будет счастлива. И после этого у этого человека происходит вот что такой человек начинает слушать хакамаду или Пентасевича или ковалева где допустим рассказывают это моя реклама этих людей где рассказывают ты все сможешь ты добьешься ты там ставь свои задачи добьешься много управляй людьми там и так далее а, там зарабатывай деньги и так далее и у этой девочки начинается кризис то есть она начинает думать что ее путь не связан с тем чтобы она стала служить своей семье а она должна получить свободу ей внушают, что свобода это самая важная свобода денежная свобода от мужчин свобода еще от чего-то от семьи и так далее и у нее происходит крем и она начинает добиваться делать но у нее ничего не получается в жизни почему потому что ее внутренняя задача это служить семье быть такой теплой семейной тетей потом бабушкой прожить свою жизнь вот в таком наслаждении, переложить свои какие-то трудности на плечи мужчин там детей следить за тем чтобы родители хорошо себя чувствовали и так далее таким образом у нее появляется депрессия, у нее появляется стресс, она ничего не может с собой делать, она смотрит такие семинары, потом от них страдает и говорит, да что ж такое, я к свободе, а свобода от меня. На самом деле не свобода там нужна, просто нужно самому себе сказать, вы к свободе, это ваши или нет, или вы все-таки к спокойствию, что ближе к вам, спокойствие или свобода.